Это мой любимый казах Вот они бы где мои баночки, блядь От пепси сюда нахуй Что это было, блядь? Я, блядь, понять не могу нахуй, куда он исчезнет, блядь, блядь, блядь, ебаный.